Сорт томата Сланкарт. Это среднеранний сорт, до созревания проходит от 70 до 80 дней. Высота куста до метра. 50 формировать тоже его нужно в 1-2 стебля. Это сорт с плодами гигантами. Средняя масса плодов от 300 грамм. Бывают плоды до килограмма. Конкретно этот 640 грамм. И что удивительно, на кусту все плоды практически. Одного размера. Все очень крупные. И удивительно, как такие кустики могут выдерживать вес плодов. Плоды розового цвета, слаборебристые. Бывают от округлой с ребрышками до вытянутой. Но не в длину, а в ширину плода. Этот сорт салатного назначения. Но также подходит для приготовления различных паст, соусов, морсов. И очень вкусный в салатах. Выращивайте с удовольствием этот сорт.